Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу про муляжи камеры видеонаблюдения. Муляж камеры видеонаблюдения – это копия камеры видеонаблюдения, которая создает имитацию установленной системы. Для чего они используются? Муляжи камер видеонаблюдения очень эффективны, так как выполняют психологическую функцию системы видеонаблюдения, отпугивая своим видом нарушителей. Сейчас произведем распаковку мулежей и я вам про них кратко расскажу. Наиболее популярное устройство. В комплекте имеется монтажный комплект для установки. Кронштейн, который позволяет устанавливать камеру на потолок, на стену, даже таким образом. А, про интересное, а, в этот муляж устанавливается. Три пальчиковые батарейки типа АА. У камеры имеется сенсор детектор движения. Точнее, это не камера, а муляж, копия. И в случае обнаружения движения, камера начинает двигаться влево-вправо. Но на самом деле это не сильно эффективно. Эта копия камеры была очень популярна. Ее устанавливали во многие организации, во многие магазины. Сейчас, наверное, только бабушки не знают, что это не настоящая камера. Практически любой, любой молодой человек сразу отличит ее от настоящей камеры. Вторая коробочка. Также есть монтажный комплект, руководство пользователя. Прочитал, ничего там не увидел, потому что по сути это копия железная. Так, сейчас произведу сборку. Так, в данном случае другое исполнение муляжа камеры видеонаблюдения. В этот муляж не вставляются батарейки, у него не моргают никакие лампочки, он никуда не поворачивается. Но это решение намного интереснее. Насколько я понимаю, вот это, это настоящий корпус от камеры видеонаблюдения. Просто вовнутрь вместо модуля установили пластиковый муляж. По стоимости как раз можно понять, что это только корпус от камеры. Он ничем не отличается. Этот муляж 100% похож на настоящую камеру. Даже профессионал не отличит ее от обычной камеры видеонаблюдения. В данном муляже все выполнено профессионально, на высшем уровне. Поэтому, если устанавливать, то, конечно же, я рекомендую ставить вот такое решение. Вот это забавная штука, но все-таки это уже игрушка. По инструкции, эксплуатации здесь все достаточно просто. Прикрутите к стене, наклейте наклейку «Ведется видеонаблюдение». Наклеечки у нас идут в подарок лежам копиям камеры. Наличие есть в нашем магазине. Спасибо за внимание. До скорой встречи, друзья.